Шансы бросить курить на девяносто процентов. Арла-апетина в новой упаковке. Неожиданно. А, я в порядке. Я в порядке. Орла-апетина. Особый вкус каждого блюда. Просто удобно брать на пикник Грифон. Полный ассортимент долговечных товаров для барбекю. Пахнет жареным вам нужно для отдыха на даче. Только сейчас скидки на ходовые качели до 40%. Обе сделаем вместе. Испания – это мостовые прекрасных городов Старой Европы, наполненные постоянным карнавалом в страстным ритмом фламенко и нежностью песчаных приморских пляжей. Все, что касается отдыха. Пегас туристик. Цирк Витари! Заключительные представления 1 июня. Медицинский центр «Доктор Плюс». Комплексный подход к вашему здоровью. Круглосуточный травмпункт и скорая помощь. «Доктор Плюс». Телефон 212-06-06. Здравствуйте, в эфире Норд-Новости. В Норде в честь дня рождения грандиозная распродажа. Празднование продлится до 15 июня. Холодильник «Ганде» всего за 10 тысяч. 392 рубля. Мясо лишнее. Мистер Пчихом, не паникуй, папа. Типа. Я спрячусь тихо в месте, потом тебя вызову. Мы еще тобой таких делов сорием. Ага. Uh -huh. uh -huh. Учился, в училище. Хочу с тобой выпить. О, все, идем в Рисантру угощать? Не-не-не, таких денег у меня нет. Но зато у меня есть вот это. А-а-а. давай. Чего? Ты же Васильков, тебе все можно. А? Тебе, значит, тоже можно. Ты же мой друг? Я твой друг. На год они будешь 50 рублей. Здесь со свечами прицепим. Все от нас не испортишь. Хорошо? Да, конечно. И? Бокалы. Чего ты храншин не достала? А не для особого случая. Mm -hmm. И что это у нас за сегодня, за случай такой? Сегодня мой день рождения. Тина. чего что ты раньше начало. Ну что мне ну, говорите, объявление давать? Нет, на ну, продолжение. Женька, ну, У меня даже подарка никакого нет. Ты сам как подарок? Нет. Так, где он поедет? У меня подарок. Обязательно. А пока... Сейчас Что случилось? Секретаря райпума обнесли прямо на квартире. Последнее а. золотишко. Да, что? А то, что а. этот магазин единственный на несколько районов. А ближайший только в Москве. Не улавливаете? Все местные издают покупают золотишко только там. Значит, оборудование должно быть приличные. Вот именно. Поэтому предлагаю обработать и его. Прямо сейчас? Нет, завтра ночью. А днем проведем развертку. Ты сбринзил? Да активы, через час. там в городишке. Такой шум поднимет. Или ты забыл, кого мы сделали? Я против. Почему бы нет? Только где-то пересидеть. Ну, Опасно. Город маленький. Здесь каждый чужой человек как прыщ на уку. А я что говорю? В лесу за городом есть заброшенный пионерский лагерь. Там мы пересидим. Там искать не будут. Слушай, а ты сразу про магазин-то не сказал? Если все заранее пришел. Ты даже про лагерь он знаешь. Я в этом лагере до войны вожатым был. Пионериков пас. Хороший лагерь был. Мной. Ну, я просто высказал свое мнение. Значит, решено. Здорово! Здорово! Здорово! Каков я тут? Здесь, где быть то А ты чего сижуешь? А что мне там делать? Там начальство вот, по пучку на душу населения без меня разберут. А, ну значит, ты мне там делать нечего? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, у вас давай, давай, давай, давай, давай, давай, послушай. давай, еще разок сначала и давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, в Агурату было 11 И средний колбом связали, рот заткнули. И в коммунику, в ведра с тряпками бросили. Больше ничего не видел. Как они углядели? Обычно в одежде. Понятно, что не голые. А в чем? Приметы. Да какие там приметы? Бандюги не есть бандюги. Рожами только в масках были. Ну, вроде типа таких вот. Ага. Больше ничего не видел. Понятно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, прошлое ну, годы. Ну, как сообщили, я сразу приехал. Система оповещения сотрудников вас кромает, то есть, Неудивительно, что в больнице чувствует себя здесь, как рыба в воде. А если, между прочим, и ваше чистоте, очень Павлик, я не знаю. Пизоточность противных органов тоже ваша работа. А, я... за твою работу я отвечу, товарищ Марков. Не я пройду, или мне там уже делать нечего. Давай. Что вы знаете, мне личная я отвечу. Ну, об этом представить. Еще я день... предлагаю, чем здесь садочится, лучше поехать в отделение. И там уже поговорим. Нету сражения. Пойдемте. Пальчики сказали. Они пальчиков вот, Чисто с работы. Сумма похищены 500 рублей наличные и все. А потерпевшие, что говорят, попробую сам спроси. нужно. Хватит. Я все зафиксировал, протокол оформил, стал строить. Еще чем осматривать чужую квартиру спрашивают разрешение у ее хозяев Вообще-то здесь нет ни квартиры, ни хозяев есть место преступления и потерпевших здесь произошло? Я уже все сказал и больше мне добавить нечего Две на них. Лицо закрыто платками, понимаете, вот до глаз. А -а -а. Да, и одеты, очень прилично одеты. И у всех пистолетов. А они что-нибудь говорили? может, как-то обращались друг другу на отличие, какие-то да, фразы? Нет, нет они не сказали-то буквально пару слов и все. А точнее? А, ну, точнее, что? Сказали, давай деньги и золото, и все. Так и сказали. А -да. Деньги и золото. Деньги и золото. А почему в протоколе этого ничего нет? Ну нет у нас никаких ни денег, ни золота! У меня оклад 450 рублей! Ну отсюда у нас золото! И вообще, знаете, хватит издеваться! Вот посмотрели, отписали, попрошу на выход! Да, конечно, мы уже уходим. Подпишите протокол, пожалуйста. И вы тоже. по максимуму. Чтобы победить грибок, используй экзодерил. Благодаря жидкой форме он глубоко проникает к самому берегу и уничтожает. Важно продолжать лечение экзодерилом, пока не отрастет здоровый ноготь. Экзодерил глубоко в ноготь проникает, либо убивает. Революция! Снова цвета выглядят как новые. Ласка с эффектом восстановления цвета не только защищает яркость цвета, но и восстанавливает потусневшие цвета уже после нескольких стирок. Насладитесь яркими цветами. Ласка с эффектом восстановления цвета. Новая? Нет, просто яркий разной лаской. Одно средство для безупречного очищения. Мицеллярная вода от Гарнивер. Формула с притягивает загрязнение, словно магнит. Снимает макияж, очищает и успокаивает одним движением Пылярная вода от дольер. Опять понос. А я принимаю меры уже после первого стула. Я тоже. Важно, чтобы лечение было быстрым. Примите имодиум. При поносе большинство вредных веществ выходит первым стулом. А с каждым последующим организм теряет полезные вещества. Имодиум рекомендован для лечения понос и способствует сохранению полезных веществ. Имодиум. Лечить понос. Правильно. жизнь в новом свете в свете нового дизайна комфорта технологичности и абсолютно знакомой легендарной надежности Рено пришло время встречать абсолютно новый абсолютно логан доверяя Чивантузу зазор вернется из-за жира и остатка пищи в рубе и тогда на помощь прихожу я, Тире Турбо. Мощный и быстрый. Опа. Чисто снаружи и внутри. Тиро приходит, зато на уходят. Акваминерале. Вдохновляющая свежесть. как-то уже на взводе примите першки это натуральное средство помогает быстро успокоиться и остаться собой в любой I think they're good. Скорее всего, выглядит ну, вот так уж и такую, ну, не стали. Ну, да. ну а дело в скорее всего, себе поближе заберет. Но Это же его эпохи, охрана противных кадров. Сказал Дайю, что на он, похоже, он лезт будет на нас, как Дело тут ухло, а ему вески зачем нужны? Ты ладно, иди идеально, когда ты спускаешься в чек и попиешь. Всем Это А бурка? А бурка? А бурка? А бурка? А бурка? А А бурка? А бурка? А бурка? А бурка? А бурка? А наши? А бурка? А бурка? А бурка? что бурка? не бурка? А бурка? А бурка? А бурка? бурка? А тебя? По этому поводу думаешь? Вот скажи, где его, вот ты, зачем гордо надпишешь? Вот ты спросил. Давно это было, столько и не живут. Ну, а все равно. Сестра у меня была младшая. Подлавливать. Не поверил. Хотя, знаешь, раньше-то лучше было. И раскрываемость, и обстановка. У нас же до 40-го года -то. только политических сюда присылали, а? Ну а потом пошло-поехало. Ну ты сам знаешь, что я тебе сказал. Шутка, Шутками. Высшее партийное лицо собственно, собственном доме Хотя, честно говоря, какое там лицо? Тоже, Слушай, Слушай, а чё тебе? Ждали? Несколько часов назад начинаем за города. Вот санкции моего руководства. Но у меня нет санкций моего руководства. тоже приказ понял, То если вы хотите сказать, ничего не хочу сказать, действуй. через час В чем задача моих людей? церемонии. Ну что, задачу объяснять надо? хотел бы. Значит так, нас интересует только серьезный химинал. Рецидивисты марины, хазы, барыги, всяких самогонщиков, там, рвань, всякую побоку. так да, и сами, сами в пекло не лезьте с вас, только адреса. Да, и последний. Адрес Чарлова. Проезд богатого 7. Этого я возьму сам. Возьмем сначала. Тупо угу. ну развяжется. Так. Значит, действовать. Быстро. Четко. Любое сопротивление пресекать жестко и решительно. Разрешаю применять оружие. Сейчас это они кого воины. Наковорить дел. Век разгребать будем. Да и наши блатные, не подарочки. Наши, ваши. Морозрачи, ваши. Что-нибудь родственники? Пожалел, Да.